И мы очень любим препараты березы. И в настоящее время, вот последние десятилетия, конечно, появляются все новые и новые препараты. К сожалению, не все они обладают высокой биодоступностью, а значит, это ограничивает их эффективность в том числе. Хочется дать человеку побольше препаратов, дать ему эффективную дозу, но не всегда это возможно. И поэтому вот такие специальные формы позволяют дать эффективные формы. Видите, масло бетулина, содержится в препарате бетолоперфик комплекс, соевые фосфолипиды, кедровые масло жевицы, натуральное первоожимое, витамин Е и пищевой глицерин. Конечно, очень важным является Одно из направлений фитотерапии, направлений современной медицины – это онкопрофилактика, восстановление и поддержание онкологических пациентов. И у компонентов этого бетулинового комплекса, комплекс, есть много назначение. Это связано с широким спектром применения бетулина. И в частности это тема онкологических заболеваний. Конечно, первичная профилактика важна для, для людей старшего возраста с хроническими воспалительными процессами, с хроническими вирусными инфекциями, если есть родственники, страдающие различными онкологическими заболеваниями. Когда пациент приходит и говорит, а как мне защититься? Я же хочу жить дальше здоровым и счастливым человеком, помогать Помогите мне, чтобы у меня такого не было. Это нередко такие пациенты у нас просят. Это называется первичная профилактика злокачественных опухолей. Но нередко к нам приходят пациенты, которые уже получили определенное лечение онкологического заболевания. Это может касаться химиотерапии, это может касаться оперативного лучевого лечения. В ряде, конечно, обычно это лечение эффективно, но надо поддержать человека и после этого лечения, поддержать его органы системы если он получает гормона препараты с антигормонами, например, активностью и другие препараты потому что онкологическое заболевание это серьезное заболевание и нельзя никогда бросать пациента после определенного этапа лечения лечения или оздоровления с помощью вот и мицеллярных препаратов, и с помощью настоев отваров, разных препаратов которые мы назначаем в своей практике должно проводиться очень длительно и минимальный курс вот такой вторичной профилактики рецидива, прогрессирования заболевания должен составлять где-то 7-8 лет, а а в лучшем случае это длительный прием, потому что мы видим, насколько коварны эти заболевания бывают, насколько надо изменить тело человека, изменить его противоопухолевый, противовирусный иммунитет, устранить явление воспаления, то есть факторы, которые способствуют развитию опухолевых заболеваний. И давайте еще раз. На что мы влияем с помощью лекарственных растений, с помощью препаратов из них, экстрактов, отдельных биологических веществ? Мы можем уменьшать проявление чрезмерного острого хронического стресса. Действительно, бетулин обладает активностью стресс-протекторной. Ограничивать повреждения в органов и систем человека на фоне стресса за счет высоких противовоспалительных свойств. Также растения и бетулин в частности, поддерживает детоксикационные функции печени. Они могут быть нарушены у человека первично, еще до онкологического заболевания. И, конечно, как мы видим, явление жирового гепатоза, токсического гепатита может проходить и на фоне химиотерапии, на фоне лучевой терапии, потому что это большая нагрузка для человека. Выражена интоксикация в результате самой терапии, в результате разрушения опухоли. Организм, конечно, нужно поддержать. Также мы видим, что снижение противоопухолевого, противовирусного иммунитета являются тоже неблагоприятными в плане развития или прогрессирования опухолевых процессов. Потому что у опухоли есть определенные свойства избегать иммунитет. А бывает, что человек ослаблен после вирусной инфекции, после физического истощения. Очень много факторов есть, которых нужно избегать, чтобы поддерживать в себе спокойствие, поддерживать силы, поддерживать бодрость. То есть быть вот с таким счастливым, спокойным, здоровым человеком. И как раз это будет способствовать поддержанию противовирусного иммунитета. Мы знаем, что опухолевые заболевания можно рассматривать как стадия пролиферации, третья стадия воспалительного процесса. Конечно, в первую очередь это касается хронического воспалительного процесса. Вот. И последнее, гипо, гипоксия. Бетулин относится к, растениям, к веществам с антигипоксическим действием за счет своей структуры наличия ненасыщенных связей. И мы видим сейчас, что гипоксия является очень важным для пациентов с атеросклерозом, после пневмонии, в том числе коронавирусных. На, на что жалуется такой человек? Снижение памяти. То есть это интегральный показатель деятельности мозга, который отражает энергодействие. Дефицит нейронов мозга, снижение концентрации внимания, снижение настроения. У человека просто нет сил быть счастливым и вот дарить счастье на самом деле людям и быть радостным. Вот это основные проявления гипоксии. Ну, конечно, на органном уровне от гипоксии страдает не только нервная система, страдают почки, страдает сердце, страдают периферические органы, страдают конечности, да, вот то, что мы встречаем у пациентов с сахарным диабетом. Но гипоксия в то же время является фактором риска онкологических заболеваний. Именно гипоксия – это фактор развития новых опухолей, опухоли, чтобы опухоль была связана с кровеносной системой человека и получала питание. И на фоне гипоксии как раз растет сосудистая почка из опухоли и встраивается в кровеносную систему. Да. И что касается бетулина. Да, посмотрите. Это тритерпиноид коры березы. Берут бересту и специально получают из нее вот такой э, тритерпиноид. Э, в конечном счете субстанция бетулина – это порошок темно-коричневого цвета, да, с дегтярным запахом. И смотрите, сам бетулин, как и всякое вещество в составе растений, обладает своими свойствами. У эфирных масел свойства защищать от врагов и привлекать насекомых. У горьких тоже средства защиты. И видите, средство защиты является и бетулин, защита древесины, березы от солнечной радиации, от бактерий, грибков, вирусов и насекомых. То есть повреждает факторов окружающей среды и мы видим какая сложная и какая-то многосторонняя системная функция есть у бетулина и такая же защита это свойство бетулина в организме человека битулина в коре содержится достаточно много от 10 до 40 процентов и когда мы участвовали в разных конференциях например в конгрессе адаптоген в санкт-петербурге точнее фитофарм, организованная адаптогеном профессором Макаровым, мы видели, что уже тогда... Очень много докладов было по бетулину, но видите, бетулин, бетулина рознь. И вот новые разработки по использованию бетулина в таких биодоступных мицеллярных формах, это новое. И видите, клинические, клинические исследования показывают, что это эффективная форма. Смотрите, бетулин оказывает противовоспалительные свойства. Это очень важно, потому что воспалительный процесс сопровождает любое повреждение человека. Это касается Гипоксических, травматических, вирусных повреждений. И нужно это повреждение остановить, потому что ну, должен жить человек с нормальными легкими, с нормальной печенкой, с нормальным кишечником. Нормальная структура обеспечивает нормальную функцию. И воспалительные процессы могут затрагивать сосуды человека. И они могут лежать в основе атеросклероза, то есть старение организма человека. Поэтому подавление воспалительных процессов является одним из очень важных направлений в медицине. В частности, видите противоаллергические свойства, скоро будет весна и аллергики, с аллергия на пыльцу, на грибковую матрицу этой пыльцы начнут страдать, переезжайте из Москвы в другие там кто-то в другие города, кто-то в другие страны, потому что аллергия на сезонная аллергия, грибковая аллергия, пыльцевая, пищевая аллергия является тоже очень важным проблемой медицины, которая людям очень сильно мешает жить. Но что может предложить медицина? Антигистаминные, гормональные препараты. Часто в, в, в патогенезе аллергии в причинах ее очень много других причин, других механизмов, и многие из этих механизмов с помощью бетулина тоже решаются потому что бетулин обладает и противовирусными свойствами это хорошо. вот Также антиоксидантные свойства подавляют, как мы уже сказали, воспаление различного происхождения. Нам нужно помнить о выраженных иммуномодулирующих свойствах бетулина. В основе многих заболеваний лежит снижение иммунитета, снижение противовирусного и противоопухольного иммунитета. И оказывается, что бетулин является одним средств которые стимулируют выработку эндогенного интерферона в организме. Мы знаем, что при хронических вирусных инфекциях, герпетических инфекциях, образование интерферона, в частности, гамма-интерферона, снижается. И такие пациенты нередко получают препараты интерферона, индукторы интерферона. Эти препараты нередко сложны, и они обладают различными м, противо, такими побочными эффектами. Это активация вирусной инфекции, воспалительных процессов, интоксикации. Повреждение печени. Этих, ну, достаточно много описано таких побочных эффектов. Поэтому назначение безопасных индукторов интерферонов является важным в нашей практике. Также повышение клеточного иммунитета. В частности, активизирует все показатели фагоцитоза. Фагоциты – это клетки крови, это лейкоциты, которые способны поглощать, переваривать и, слава богу, что это получается обычно эффективно, различные чужеродные частицы, различные чужеродные клетки. Это различные микроорганизмы, вирусные частицы. Но иногда фагоцитоз бывает незавершенным. То есть фагоцит поглощает вирус, и вирус ездит по крови в этом фагоците, снижая его функции. И в ряде случаев инфекции поэтому невозможно устранить, невозможно разрушить эти вирусные частицы, элиминировать, вывести из организма. Это называется незавершенный фагоцитоз. Поэтому восстановление показателей фагоцитоза препятствует вот такому сохранению вирусных, в частности, инфекций. Вот, и увеличение количества фагоцитов. Также мы видим, что профилактическое применение препаратов бетулина повышает сопротивляемость организма к инфекции. Широко изучается бетулин не только в медицине, но и в ветеринарии. И когда мы готовили эту лекцию на сайте Киберленинга, мы нашли много статей, которые касаются и ветеринарии, и птицеводства, и других отраслей. Это, это довольно сложно и необходимо для нас деятельности человека. И оказалось, что бетулин повышает укур поствакцинальный иммунитет. Много вирусных инфекций птиц существует. Конечно, мы знаем куриный птичий грипп и другие, но этих инфекций больше. Инфекция Newcastle, другие. И повышение поствакцинального иммунитета, чтобы он был эффективным. И снижение поствакцинальных осложнений это относится тоже к сфере эффектов бетулина. Это тоже интересно, это тоже определенное направление фитотерапии. Как повысить Иммунитет не потому что нередко повышение специфического иммунитета в отношении какой-то инфекции может снижать эффект неспецифический, то есть об иммунитет неспецифический, то есть общий. Об этом говорил Олег Дмитриевич Барнаулов профессор, доктор медицинских наук, работающий в Институте мозга человека, автор очень многих монографий, которые, конечно, вам будут интересны. Когда мы преподаем на кафедре фитотерапии, мы подчеркиваем, что образование в области изучения лекарственных растений может быть и в идеале должно быть непрерывным. Участие в конференциях, поиски нужных статей, информация различных препаратов, общение с коллегами, непрерывное образование. Обучение – Это то, что человека делает через годы, но тем не менее делает специалистом. И, конечно, это практическая работа применения, получения опыта. При назначении тех или иных препаратов, содержащих биологически активные вещества растений. И, конечно, обратите внимание, на этом слайде описано, как интерферон повышает противоопухолевый иммунитет. Какие противоопухолевые свойства бетулина связаны с выработкой интерферона. Это свойства, которые касаются как профилактики ну, опухолевых заболеваний, повышения противовирусного и, противовирусного и противоопухолевого иммунитета, так и восстановления иммунной системы, иммунного контроля у пациентов, которые уже имеют опухолевые заболевания. И давайте здесь выделено зеленым цветом. Выработка эндогенного интерферона вызывает следующие процессы. Активация цитотоксических противоопухолевых клеток иммунной системы делает опухоли видимой для иммунной системы. Это тоже важно, потому что мы знаем, что как много пациентов узнают о том, что онкологическое заболевание у них есть, когда организм ну, практически разрушен опухолью, когда имеется опухоль не только первой, второй стадии, но третьей и четвертой, когда уже есть метастазы, когда сколько осталось человеку жить, это сложно сказать, потому что уже серьезный запущенный процесс имеется у него. И это очень важно, сделать опухоль видимой для иммунной системы, для иммунного надзора, чтобы было время бороться с этой опухолью, было время получить лечение противоопухолевое, конечно, и также влияет на образование противоопухолевых антител, подавляет синтез РНК и белков опухоли, опухолевой клетки, замедляет клеточный цикл опухолевых клеток с переходом в стадию покоя. Это тоже важно, то есть тормозится развитие опухолей. Также восстанавливается сдерживающий контроль иммунной системы, если уже есть опухолевые клетки за ее делением. Торможение ангиогенеза опухолей, вот то, что мы говорили, условия гипоксии, этот процесс может усиливаться, а вот под влиянием выработки интерферонов, и, в частности на фоне бетулина, отмечается торможение образования новых сосудов в опухоли. И многие растения способствуют нарушению кровообращения в доброкачественных и злокачественных опухолях. К этим растениям, например, относится чистотел а также торможение метастазирования очень важным являются противовирусные эффекты а, бетулина потому что вирусные инфекции у человека персистируют как мы уже сказали в клетках крови это могут быть фагоциты разные клетки в лимфатических узлах и способствуют этому как раз ослаблению общего иммунитета человека но оказалось бетулин а также бетулиновые бетулоновые кислоты обладают не только интерфероногенным действием но также подавляют размножение различных Вирусов, и описано действие бетулина как м, вирулицидное, подавляющее размножение, подавляющее проникновение вирусов в клетку, в отношении вирусов герпеса первого и второго типа, вируса папилломы человека. Этот вирус является важным при развитии, в частности, рака шейки матки у женщин, также полиемилита различных лихорадочных и респираторных заболеваний, гриппа типа А, и птичьего, ВИЧ-инфекция, гепатита Б Действительно. И какие описаны механизмы противовирусного действия бетулина? Как мы уже сказали, это нарушение проникновения вируса в клетку. И это касается очень многих лекарственных растений, но бетулин здесь является одним из растений и веществ. Но бетулин здесь является одним из очень эффективных, одним из самых эффективных. Бетулин блокирует фрагмент в молекуле вирусного белка, с которым в норме связывается протеины. В результате чего вирус лишается возможности инфицировать другие клетки и выводится из организма. Также бетулин влияет на позднюю стадию репликации вируса, подавляя образование, формирование капсида. То есть полностью структуру вируса и созревание вирусной частицы не происходит. И очень много исследователей препаратов бетулина, а также полусинтетических таких препаратов бетулина, когда изменены бетулиновые кислоты это в частности работы Толстиковых, конечно это Толстиков Генрих Александрович, Александр Генрихович, его сын и его дочка Татьяна Генриховна. Видите уже в, 16, в шестом году терпиноиды ряда лупана, а как раз лупан это и есть петулин тритерпиноид, но его также можно назвать ГУПАН, как раз показали выраженную противовирусную активность в отношении ВИЧ-инфекции. И как мы видим, фитотерапия и фитофармакология, и вот фитотехнология производства стремятся к повышению эффективности, в том числе и бетулина. В данном случае это как раз форма, транспортная мицеллярная форма. На что нужно еще обращать внимание, когда мы работаем с препаратом бетулина? Это антимутагенные эффекты, свой Возрастом, количество мутаций увеличивается, и контроль за мутациями снижается. И, конечно, мутации могут способствовать развитию и опухолевых заболеваний. И, как мы видим здесь, бетулин предотвращает мутации ДНК клетки, обладает высокой антимутагенной активностью, сохраняя хромосомы и гены, снижая частоту возникновения наследственных изменений. Это тоже очень важно, потому что мы видим, что генетические предпосылки к развитию повреждения нервной системы, других повреждений, они могут проявляться вроде мама здоровая, а детей родила э, с умственной осталостью и может утверждаться генетическая природа у нее, у ее у других родственников. И чтобы не было вот таких мутаций, конечно, нужно применять препараты с антимутагенной активностью, чтобы дети были более, более здоровы, более ну, как, генетически правильные. И высокая антиоксидантная активность связана с влияние на ферменты антиоксидантной защиты. То есть бетулин поддерживает антиоксидантную защиту. Это очень важно и способствует разрушению перекисли... продуктов перекисного окисления липидов. То есть перекиси липидов. Это тоже важно, особенно при состояниях, когда мембраны клеток, состоящие из липидов, подвергаются действию активных форм кислорода. Это могут быть как раз воспалительные процессы, острые воспалительные, хронические воспалительные, Процесс. Сейчас это важно в отношении коронавирусной инфекции в том числе. Также бетулин оказывает и гепатопротекторное действие. Это связано с тем, что поддерживает ферменты, обезреживающие системы печени, оказывает высокую детоксикационную активность. Это еще одна точка, такая область применения бетулина, назначение препаратов, при, в частности вирусных гепатитах. Действительно описаны такие эффективные препараты, когда это и противовирусное, и гепатопротекторная. Кроме того, нормализуют желчоотделие, это очень важно, потому что сколько пациентов у нас имеют застой желчи в результате спазма желчеводящей системы, спазма желчного пузыря, спазма сфинктеров. Это, конечно, нежелательным образом отражается на работе печени, на работе пожелудочной железы, способствует развитию запоров. А если страдает при этом пожелудочная железа, такие пациенты могут страдать поносами, которые очень трудно поддаются терапии. И нормализация желчного отделения является фактором, избежать прогрессирования или избежать появления желчнокаменной болезни, хронического холецистита. Тоже в которые нередко требует оперативного лечения. И в дальнейшем жизнь таких пациентов требует определенных диетических рекомендаций, предотвращения воспалительных процессов, вторичных, застойных процессов и так далее. То есть желчное отделение это очень важная тоже часть фитотерапии и медицины. Также видите улучшение работы печени способствует снижению уровня триглицеридов в крови при атросклерозе это как раз снижает развитие риск развития атросклероза то есть будет касаться поддержания работы мозга работы нервной системы памяти внимания то есть как мы сказали одних из высших функций от которых конечно зависит качество жизни человека и при вирусных заболеваниях при токсических заболеваниях печени нормализуется повышенный уровень аланин аминотрансферазы аспартат аминотрансферазы показатели цитолиза они это ферменты, которые практически вытекают, проникают в кровь при нарушении целостности печеночных клеток. И, конечно, снижение уровня этих веществ, ЛТСТ, говорит о том, что печень приходит в норму, границы печени восстанавливаются. И высокая антигипоксическая активность, уменьшение гипоксии и повышение устойчивости организма, кислородной недостаточности, устойчивости клеток сердца, клеток мозга, клеток печени, клеток почек. И это тоже очень важно для профилактики старения кроме битулина в этом уницеллярном растворе есть и кедровое масло. Это уникальный природный продукт, аналога которого нет в природе. Искусственный синтез его невозможен. Мы, конечно, очень любим кедровое масло. Оно улучшает свойства кожи. Оно обладает липотропными свойствами. Является корректором обмена веществ. Как и многие масла, такие естественного происхождения препятствуют развитию атеросклероза сосудов. Но оказывается, что в нем содержится еще и витамин. Оно обогащено естественным путем витаминами жиржестворимыми А, Д и Е, различными микроэлементами. Селен тоже является важным в отношении онкопрофилактики железа, медь и цинк. И очень давно известно кедровое масло. Вот ядра кедровых орехов употребляют в Китае более тысяч лет, по сути, время письменной традиции. И, конечно, в России это одно из излюбленных таких пищевых, калорийных, обогащенных белками, обогащенных жирами таких продуктов конечно, содержание витамина Е, тоже очень важно в этом бицеллярном комплексе, это противовоспалительные свойства. Также поддержание функций половых и других эндокринных желез, которые могут страдать в результате хронических воспалительных вирусных процессов, в результате опухолевых процессов. снижение риска атеросклероза сосудов, это тоже важно, потому что мы видим, как после 40 лет люди все-таки начинают меняться, и молодость человека, это как раз состоит его сосудов как меняется человек как нарушается его сон нарушается его характер нарушается его память меняются личностные характеристики поэтому поддержать себя поддержать свои сосуды избежать раннего развития или прогрессирования тросклероза это задача каждого человека потому что как мы видим люди старшего возраста очень сильно отличаются от молодых людей именно по состоянию сосудов и по состоянию нервности и сердечно-сосудистой системы. Это совсем другие люди. И сохранять хорошее здоровье, сохранять активное долголетие, это один из девизов. Вот нас на самом деле, нас, Маймон, в том числе. Вот. Также предохранение мембран клеток от повреждений и противовоспалительные процессы и источник фосфора. Это тоже важно, потому что фосфолипиды Китрового масла являются компонентами мембран, в том числе нервной системы. И масло в целом сдерживает процессы онкогенеза. И еще немножечко по поводу витамина Е – вот мы уже упоминали, одним из крупнейших специалистов России является Ольга Алексеевна Громова, автор многих монографий, которые, статей, работ, разработок, исследований, которые касаются изучения микроэлементов и витаминов в разных областях медицины, разработки препаратов, разработки схем применения препаратов, в том числе при поствакцинальных состояниях, то, что сейчас актуально, в том числе при коронавирусной инфекции. И вот у нас на столе как раз лежит ее книга «Микронутриенты против коронавирусов» под редакцией Академика Чучалина, издательство геота двадцатый год. Мы надеемся, что книга будет расширена, потому что исследования микроэлементов, витаминов, флавоноидов растений при коронавирусной инфекции происходит непрерывно. Сейчас как раз очень активное время для фитоформируса для исследователей, разработчиков препаратов. Вот что нужно, можно сделать, чтобы пациентам было нашим лучше. Поэтому Ольга Алексеевна Громова является одним из таких очень нужных людей в нашей жизни. И вот вы видите... Ну, примерно, наверное, в 2010 году вышла книга Микроэлементы, на самом деле и витамины в иммунологии и онкологии. Подобная же книга выходила по неврологии, витамин D, парадигмы, много книг, витамины и микроэлементы. И если среди вас есть нутрициологи, обратите внимание на вот эту фамилию Громова, Ольга Алексеевна, найдите ее статьи, потому что это один из людей ну, совершенно уникальных, совершенно потрясающих, очень работоспособных. И, конечно, мы ждем ее новых книг. И оказалось, что витамин Е может выступать и как онкопротектор, не просто антиоксиданты, а противовоспалительные вещества, поддерживающие печенку, при явлениях воспаления, поддерживающие мембраны. Анти, антиоксидант при опухолях защищает здоровые клетки от перекислого окисления липидов, потому что мы знаем, как человек худеет при опухоли, как человек худеет при лучевой терапии. Витамин Е здесь, конечно, важен. При химиотерапии. Витамин Е здесь тоже важен, поддержать границы клеток. Витамин Е за счет своих антиоксидантных свойств подавляет воспаление, подавляет синтез цитокинов и экспрессию против экспрессию провоспалительных генов. И назнач... рекомендуется назначение препаратов Е при разных заболеваниях. В частности, она отмечает, что курс токоферола необходим при гормонозависимых опухолях, в частности, при раке предстательной железы. Она отмечает, что при некоторых опухолевых заболеваниях установлено снижение уровня гамма-токоферола. Это одна из форм витамина Е. Это может говорить о том, что можно предположить, что в развитии заболевания Снижение уровня гамма-токоферола имеет место быть как причинный фактор или какой-то какой фактор, связанный с ослаблением противовирусного иммунитета. Видите, папилломовирусная инфекция, рак шейки матки. Да. И повторимся еще раз. каких показаний применения бетулоперфекомплекса? Это повышение устойчивости организма к образованию опухолей, в том числе гормонозависимых. Это первичная и вторичная профилактика злокачественных опухолей и доброкачественных. Очень важно для лиц с отягощенным онкологическим анамнезом старше 45 лет, имеющих родственников с онкологическими заболеваниями. Но, как мы увидели, эффектов у бетулина очень много. И препараты бетулина, как которые Мислен представляет, это эффективные и противовирусные, и депотопротекторные средства. Рекомендации по приему битулина, битулинового комплекса следующие. Для профилактики суточная профилактическая доза 1 мл. Это может касаться профилактики на фоне воспалительных, на фоне обострений каких-то заболеваний, воспалительных вирусных заболеваний. Для... Также это касается вторичной профилактики для длительного применения, если пациент получил специфическое лечение. И для повышения на самом деле безопасности и эффективности дополнительного лечения, вот такие оздоровительные меры при переменении бетула комплекса Для усиления эффекта допустимо использование средства до 3-4 мл в день. Курсы могут быть длительные. Обычно это курсы от 3 до 6 недель и можно делать перерывы 1-2 недели. А так бетулин может назначаться.